долгожданная табличка глубокая мы доехали уже начинало темнеть но не сделать фото мы не могли а когда поехали то случилось что гриша решил дальше не ехать ну а попросту мы его забыли <м shooting> а что ты в машину не сел? А поехали! Мы едем пробовать сгущенку В самом-то деле, в самом-то деле мы пробуем, просто мы хотим понять какая сгущенка лучше глубокская или, или рогачевская или... Или я голосую за глубокскую. Мне она всегда больше нравилась. Нет, сейчас мы узнаем все на самом деле. Мы ответим на главный вопрос всех белорусов. Какая щелка вкуснее? вкуснее. Рогачевская или Глубокская? Я за рогачевская. А я за А я за любую. А бы была. А бы пожрать, Гриша. Поехали в Глубокое. А поехали! Пока мы добирались до Глубокого, на улицу опустился вечер и мы в полной мере смогли ощутить на себе слабую освещенность улиц города. Если еще на центральной улице передвигаться было более-менее комфортно, учитывая размеры улиц, то отъехав от центра буквально на полкилометра приходилось чуть ли не дальний свет включать. Благодаря сети интернет, нами было выбрано три предположительных места остановки и мы решили провести обзвон. Путем нехитрого голосования мы решили остановиться на выборе Григория, не знаю. Ласковый голос девушки с ресепшена или такой приятный бонус, как бильярд, но мы выдвинулись в направлении отеля «Норд». Навигатор привел нас к дому в частном секторе на берегу живописного озера. Переступив порог, мы услышали голос девушки-администратора, уже такой знакомый и полюбившийся Григорию. Практически сразу к нам подбежал шикарный кот, и сердце трех заядлых кошатников не могло не ёкнуть. Остаемся здесь. Как мы выяснили позже, отель и был назван в честь имени данного кота. Дом представлял из себя двухэтажный коттедж с кухней и удобствами на каждом этаже. На втором этаже располагался бонусный бильярдный стол, к которому мы все-таки дошли в часов 12 вечера, однако не поиграв и 5 минут вернулись в комнату. Любезная девушка администратора рассказала нам практически о всех достопримечательностях и легендах города и окрестности, и то ли поддавшись нашему обаянию, либо чарам Григория сделала нам скид. В итоге расходы на проживание для нас составили всего 400 тысяч белорусских рублей на троих. А поехали! Так, собственно, почему глубокая? Легенда гласит, что два магната встретились в Вильнюсе, когда внешние приятели за обедом вдруг заспорили, кто богаче и чьи земли обширнее. Один из споривших в запыльчивости заявил, что владение соседа можно за сутки объехать на коне. По рукам ударили, сели на породистых рысаков и поскакали, мчались во весь опор, пока один из них сгоряча не загнал своего скакуна в глубокое озеро. И в память об этой потере магната и получила местность название «Глубокое». Это озеро Глубокое. Честь Озеро Глубокое назван город Глубокое. А озеро названо Глубокое, потому что оно глубокое. А поехали! Это самое главное озеро города Глубокое – ну да, она действительно глубокая, но ходит предание, что вот этот остров появился из-за того, что монахи, у которых монастырь в одной части города, там сейчас современная тюрьма, и храм другой. И они между храмом и монастырем именно под этим озером прокопали туннель. И землю во время производства этого туннеля они просто вбрасывали воду, и вот так образовался этот остров. Многие Старые жители города действительно верят в то, что туннель под озером есть, но пока никто его не нашел. Власть глубоко менялась каждый военный конфликт, а с 18 июля на протяжении шести дней здесь находился Наполеон. Внимание императора и его свиты привлекла архитектура костела, построенного в стиле позднего барокко. Наполеон даже сказал, любуясь храмом, если бы я мог взять его с собой в Париж, им не было бы стыдно находиться в соседстве с нотр дам Наше утро началось не с кофе, а суровый мужской завтрак. А молоко-то глубокское. Я такого в Минске даже и не видел. Глубокое молоко, конечно, хорошо, но хотелось бы чего-то посерьезнее. В ресторан за этим мы не рискнули, а кроме пиццерии мы ничего и не обнаружили. Пришлось в столице сгущенки кушать белорусскую пиццу. Удивительно, рядом у меня, как обычно, почти не было наличных, а тут в Беларуси случился безналичный коллапс. Надо отдать должное работникам пиццерии, которые выдали мне завтрак без оплаты. А я ведь мог сбежать после того, как поел. Ребята одолжили мне денег, заплатили, но затем уже пустились в прогулку по глубокому. И сразу за древней торговой площадью было чудо чудное и диво дивное. Не иначе, как остров любви не назовешь. На берегу Кагального озера местные власти устроили настоящий оазис для новобрачных. Мы вспомнили только одного общего знакомого родом из Глубокого, а здесь родился основатель Белорусского театра Игнат Буйницкий. Но выше всех взлетел в истории в прямом смысле слова Павел Сухой, тот самый, что создал реактивный самолет «Су» родом из Глубокого. А поехали! Жители Глубокого говорят, что именно в их городе похоронен тот самый Мюнхаузен. Ту самую могилу того самого Мюнхаузена мы искали на городском кладбище Коптевка. Рука два навернули по кладбищу, пока искали. Думали там что-то заметное, но нет. Местная жительница, которая прибиралась на чьей-то могиле, указала нам на неприметный металлический крест, на котором выбито имя барона Мюнхаузена, скончавшегося в 1878 году. Правда, в этой могиле находится не Карл Фридрих и Ароним, а какой-то Фердинанд фон Мюнхаузен вместе со своей женой. Через дорогу от кладбища недавно был установлен памятник барону Мюнхаузену, лихо вскочившему на пушечное ядро. Кроме того, власти Глубокого намерены создать музейную экспозицию, посвященную знаменитому барону. Само кладбище Коптевка не очень удобное для того, чтобы по нему гулять. Собственно, и не для этого кладбища предназначаются. Могилы разных возрастов усыпали крутый холм, по которому мы еле карабкались, избегая острые ограды и стараясь не скатиться с холма или не наступить на чью-нибудь могилу. На вершине холма располагается часовня святого Ильи. Недалеко от нее стоит колонна Конституции Речи Посполитой 3 мая 1791 года. А поехали! Забыли сказать о главном. Целью поездки в Глубокое было узнать, какая же сгущенка вкуснее, Глубокская и Рогачевская. Разъезжая по улицам города, мы таки нашли фирменный магазин Глубокского молочного завода и сделали контрольную закупку. В магазине вы можете найти огромный ассортимент различной сгущенки, вплоть до подарочных наборов. Именно за этим забором делают самую вкусную, по мнению некоторых, в Беларуси, сгущенку. Глубокская сгущенка вот в таких вот банках, в различных формах. Это вот из кофе. У меня кофе, у меня есть тюбик, я сейчас... Гриша продемонстрирует вам кофейный тюбик, тюбик который генерал... расширяется. Костя не оценил, но нам с Яриком понравилось, ну, наверное, потому что мы любим сладкое. Глубокская буренка написана у Гриши. В общем, мы купили глубокской сгущенки, потом мы еще обязательно попробуем Рогачевскую. Но, собственно, наша миссия в глубоком выполнена. Мы посмотрели город, которому в этом году исполнилось 600 лет. Ну, маленький, интересный город Беларусь, куда действительно стоит заехать, ну, хотя бы на выходные. Едем дальше. Ну, Гриша, ну, А поехали! Далее был Моссор, и, кстати говоря, Моссор, не скрывая, называют белорусский Версаль. В этом году мне удалось побывать во французском, и вот он «Наш». Честно, если не знать, что это Беларусь, то определить страну довольно сложно. Тут очень красиво, но начали мы не с фасада, а с обратной стороны. Огромный крест возвышался над дорогой и мы не могли проехать мимо. Вид отсюда действительно потрясающий, вообще это такая своеобразная Голгофа, на которую каждый в виде камня может принести свои грехи и оставить. Ну, а мы не грешники, мы наслаждались природой. Сама же деревня Мосор известна своим костелом, но и не это главное. В центре парка – изваяние Божьей Матери, оплакивающие снятого с креста Иисуса. Вторая такая же скульптура, работы Микеланджело, находится в соборе святого Петра в Ватикане. Весь ландшафт со скульптурными композициями, дорожками, фонтанами, клумбами гармонично сочетается и подчеркивается вечно зелеными туями. Ну а мы по аккуратной дорожке идем к святым источникам. По сторонам 14 капличек, состояние духовной благодати подпитывается действительно на каждом шагу. Еще один райский уголок – это небольшое круглое озерцо. Но спаситель заблудшего местечка – это не просто красивые слова. Приехав в мосор, основатель этой красоты почти 20 лет назад – Ксёнс. Иосиф Булька всерьез занялся врачеванием душ. Сначала он отказывался венчать или отпивать, если потом предполагалось употребление спиртных напитков. Затем и вовсе создал бывший звонница антиалкогольный музей, который, к сожалению, сейчас закрыт. Зато мы попросили открыть небольшое строение, которое является краеведческим музеем. Добрая тетушка принялась рассказывать интересные факты, но меня привлек потихоньку. Экскурсовод сказала, что он работает, но она не знает как. Мои глаза говорят красноречиво, потрясающе. Патефон начала 20 века играет лучшую современной аппаратуру. А мы из Версаля едем в Париж. А поехали! По дороге в Париж мы совершенно случайно увидели коричневый знак исторического объекта. Перед нами на возвышении, если не сказать горе, будто выросла старая деревянная церковь желтого цвета. Подойдя ближе, мы узнали, что это церковь 1782 года постройки. При этом сама церковь находится на старом городище 5 века до нашей эры, 5 века нашей эры. Более чем сама церковь, наверное, даже интересна колокольня в метрах 15 от нее. Колокольня больше похожа на своего рода оборонительную башню. Рядом с церковью мы обнаружили два памятника. Первым оказалась православная часовня в честь погибших русских солдат в русско-шведскую войну в 1706 году. В метрах пяти от него – надмогильная часовня на месте погребения в братской могиле русских солдат. А поехали! Второй день нашего путешествия подходил к концу. Чувствовалась небольшая усталость и перенасыщенность впечатлениями. Белорусская деревенька Париж стала последним пунктом нашего пути. Трендами этого лета, как вы наверняка знаете, была Барселона, Париж, э, Санкт-Петербург, ну, еще несколько попсовых городов. Я единственный из своих друзей не был в Париже. А Костя был. был, Гриша был, ну, Олег ясно, понятно, вот. И наконец-то сбылось, тренд в Питере был, в Барсу не слетал, но в Париже Париж. я съездил. Так что теперь, как бы, чек-лист 2014 -го года, можно сказать, закрыт. уже закрыт э, по туризму. Э, Париж сделано. Очень забавно читать выписки на зданиях. Парижский дом культуры, магазин «Париж», «Парижская библиотека». Ну, в каждом Париже, себя уважающим, должна быть башня. Нам сказали в магазине, что это не Эйфелева башня, но что-то в ней есть от Эйфеля. Есть несколько версий происхождения этого топонима. По одной из версий, во время войны 1812 года сам Наполеон, проезжая эти места, обронил фразу «как в Париже». Ну а другая версия – местный помещик дал название просто так, из прихоти. В 1973 году Париж сменил название на Новодруцк. Наверное, советским властям оно больше нравилось. Но в 2006 году ему было возвращено историческое название – причем в этом возвращении исторической справедливости непосредственно принимал участие и уже упомянутый Иосиф Буль. И дома ты город а, барыш. а поехали! Итак, мы вернулись из нашего путешествия из многих творческих городов. Один из них был город Глубокое. Вернулись мы в наш пункт отправления, город Минск. На часах 8 часов 5 минут, то есть остается время, чтобы принять душ, ну, даже посмотреть любимую серию, любимую серию любимого сериала. Ну, либо заняться еще чем-то, потому что завтра понедельник, завтра всем на работу, а это были всего лишь выходные, одни выходные из нашей жизни. Я хочу сказать, что вот когда я в субботу с утра просыпался, мне Костя звонит и говорит, что Гриша, ты опять сейчас опоздаешь. Я думал, нафиг куда-то ехать, чтобы полежал, слежался бы на этих выходных после бурной рабочей недели. Но вот сейчас, приехав, я понимаю, что я полон энергии, задора и, в принципе, не жалею проведенном времени. Так и, вот, да, и да, хотелось да. бы отметить еще то, что, а, приехав, мы пролистаем наверняка социальные сети, посмотрим комментарии, посмотрим, как наши друзья провели время. В эти, выходные. в эти выходные. И хочется отметить то, что потраченные нами деньги на гостиницу, на дорогу, это примерно эквивалент обычной пятницы, либо субботу, нашей ординарной пятницы или субботу, потраченные в любимом заведении, просто буквально на пиво, либо пару коктейлюх. Так вот, эти деньги были потрачены, с моей точки зрения, намного более продуктивно, запоминающиеся. Ну, мы посмотрели много интересных и красивых мест в беларуси самое и поэтому... интересное, то что случайные места были наиболее интересные ну, когда мы да. не планировали заезжать ну все это вы я так понимаю уже увидели и надеюсь а в следующий раз я предлагаю поехать в другое место где делают сгущенку в рогачев все-таки нужно же нам сравнить глубокую сгущенку и рогачевскую не зря же мы ездили глубоко это самый главный вопрос детства что же вкуснее Рогачевская сгущенка, сгущенка. Или глубокая сгущенка. Так что едем в Рогачев. А поехали в Рогачев. А поехали. А поехали.